Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня готовим лосось в тесте с жареным картофелем и соусом песто. Этот лосось очень хрустящий сверху и очень сочный внутри. Готовится этот рецепт очень быстро и, что самое главное, очень вкусно. Вы накормите этим блюдом вам самыми любимыми и дорогими людьми. Так что, поехали. Итак, друзья, первое, что нам нужно сделать, это приготовить соус песто. Для песто нам понадобится пучок базилика, примерно 40 грамм тёртого пармезана или же пекарина Нам понадобится 15-20 граммов обжаренного гидрового ореха, 1 зубчик чеснока, оливковое масло примерно 200 миллиграммов, соль, перец по вкусу. Прямо рвём листья и кладём в чашу. Сюда же к листьям закидываем один зубчик чеснока и чуточку пробьём ручным блендером. Как только базилик с чесноком смещается, вливаем с тонкой струйкой оливковое масло. После оливкового масла добавляем кедровые орехи и еще раз хорошенько перемешиваем ручным бледером. Далее добавляем тертый сыр пармезан. Немного перца и соли. Солью будьте осторожны, потому что сыр у нас соленый, так что не пересолите. Перекладываем в чистую посуду, пробуем на вкус, фантастика. Далее возьму сливочный сыр, у меня порядка 150 граммов, перекладываю в чашу. Сюда же к сыру выливаю немного соуса песта. все хорошенько перемешивать как только перемещали отправляем в холодильник примерно на 10-15 минут тем временем пока охлаждается наш сыр мы приготовим начинку для лосося для этого нам понадобится примерно 150 граммов шпината половинка красного лука можете взять обычный лук если у вас нету красного и один зубчик чеснока нарезаем лук с чесноком очень мелко Раздавливаем чеснок и режем очень мелко. Итак, возьмем сковороду, ставим на средний огонь, добавляем немного оливкового масла и на среднем огне жарим лук с чесноком примерно 5 минут. Итак, прошло 5 минут, лук слегка обжарился Добавляем шпинат и на очень сильном огне жарим все это дело Как шпинат у перекладываем на противень и даем остыть Рыбку. Рыбка у меня лосось, весит она примерно 300-350 граммов, прям самая тонна двоих. Кожуру я снял с нее, теперь ее хорошенько посолим, поперчим. Теперь слегка посыпьте рабочую поверхность мукой. У меня слоеное тесто, просто купите в магазине и не парьтесь больше Открываем Далее положите половину шпината в центр теста На шпинат ставим нашу лосось. Аккуратно, деликатно, с любовью. На лосось намажем сливочным сыром с песта. Как только вы намазали сыр, добавьте остатки шпината сверху. Далее развейте 2 яйца, хорошенько перемещайте и слегка намажьте над тесто. Далее аккуратно согните, по бокам намажьте яйцо и закрывайте бортики. Как мы ее перевернули на другую сторону, намажьте еще яйцо. И немного украсим наше тесто, чтобы оно было еще красивее. Все хорошенько еще приправим солью и перцем. И отправляем эту красотку в заранее разогретую духовку при 200 градусов примерно 25-30 минут. Так, рыбка наша готова. Достаем ее. Посмотрите просто на это чудо. Да красиво ведь. Ребята, у меня нет слов. Теперь даем ей немного отдохнуть примерно 10 минут. А тем временем мы приготовим наш гарнир. Это у нас жареный картофель. Веливаем немного оливкового масла. прям чуточку. Это вот отварная картофель, примерно 4 штуковинки и обжариваем их на очень сильном огне, примерно 5-6 минут до образования корочки. Как картофель порумянилась, уменьшаем огонь до среднего, добавляем столовую ложку сливочного масла, немного семяна и добавляем зубчик чеснока, прям чешуей. Жарим примерно 2-3 минуты и достаточно. Рыбка наша отдохнула, перекладываем на разделочную доску. Берем нож пилу и режем по Ребят, посмотрите просто на это великолепие. Перекладываем рыбу на тарелку. Сбоку выкладываем картофель. А на картофель наш замечательный соус песто. Вот и все, друзья. Посмотрите, какое шикарное блюдо у нас получился за каких-то 40-45 минут. Этот рецепт ресторанного уровня. Так что, если вам понравился этот рецепт, обязательно поддержите мой канал, ставьте жирный лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы вовремя получить уведомления о новых видео. А на этом я все. Приятного аппетита и до новых встреч. Пока!